Всем привет дорогие друзья! Сегодня обзоре у нас Airdrop, который проходит на бирже Eubit. Здесь мы получаем монету FastDollars каждый день, выполняя простые задания. Данный токен мы сможем продать в июне и получить прибыль. Плюс откроется еще фарминг, памп, Скорее всего сделают InvestBox. Может быть еще что-то придумает биржа. Говорят, что этот токен FUSD будет монетой самой этой биржи что придаст ценность данному токену. Если у вас нет аккаунта, ссылка в описании. Для мобильных устройств сканируйте QR-код. Регистрация за одну минуту. После авторизации от вас больше ничего не требуется. Можете торговать криптовалютой фиатом, выводить криптовалюту фиат, участвовать в аэродропах, использовать все функции этой биржи без подтверждения личности. Верификацию не требую. После регистрации жмете на «Выполнить». Проверите «Получить». Следующее задание, которое выполняется тоже один раз, как и регистрация. Нажимаем «Выполнить». Стартуем telegram бота, выбираем язык, указываем адрес почты, который использовали для регистрации аккаунта на бирже. Жмем кнопку «Получить». Бот вам выдаст в ответном посте код, который вам нужно будет скопировать, ставить сюда и нажать проверить и получить. Два задания выполняется один раз, остальные каждый день. Они не обязательны, то есть что можете, то и выполняйте. Задание депозит, рейд, своп, 10 дайсов. Снял отдельное видео, ссылка в описании. Выполнил за 2 минуты. По фармингу тоже рассказал как его активировать. Ссылка в описании. Депозиты нужно делать в криптовалюте. Об этом снял даже два видео. Можно делать депозит с PR-кошелька и с биржи Bybit. В криптовалютах Litecoin, Tron и Ripple с минимальной комиссией от 6 до 20 рублей за транзакцию. Ну и сами транзакции быстрые. Tron летает. Лайткоин, там два подтверждения сети нужно. Минут 10 правда уходит. Ну а Ripple тоже от трона не отстает. Дальше у нас идут задания в Твиттере и Фейсбуке. У кого работает социальная сеть, размещайте посты. Содержание поста вы можете найти на странице задания. В принципе у каждого задания есть свое описание. Достаточно нажать на кнопку выполнить. Вот этот текст копируем, вставляем при размещении поста и добавляйте еще что-то от себя. Это мой вам совет, чтобы ваши посты не были одинаковыми и социальная сеть вас не забанила, ваш аккаунт за спам. Снимайте видеообзоры, YouTube, TikTok, ВК не работает, отключен, и проверяйте других пользователей. 100 монет за проверенное задание. По 12 в день. Дальше. Задание за QR-код. Вам нужно стартануть бота. Нажать кнопку. Мы уже кстати в этом боте получали 700 монет. В самом начале видео вам рассказал про задание. Жмем эту кнопку. Вам бот даст QR-код, который вам необходимо Распечатать на листе формата А4. 5 штук. Распечатывайте сразу на весь день. И расклеивайте их на остановках, домах, рекламных досках. Потом фотографируйте место, где вы разместили. Эту фотографию загружаете на сайте. Вроде бы print screen. На сайте вам дадут ссылку на вашу фотку ее вставляем сюда и нажимаем проверить и получить таких фотографий вы можете делать до 5 в день если я правильно понимаю это количество выполнений в день задание можно делать каждые сутки ну и общайтесь еще в чате тут по теме криптовалюты может быть у кого-то будут вопросы. Можете их спокойно здесь задавать. Вам кто-то подскажет. Ну или вы. Помогайте другим, отвечая на их на их вопросы. Ссылка на регистрацию будет в описании под видео. Для мобильных устройств QR-код. Регистрация одна минута. Верификация здесь не нужна. Вкладка airdrop и список заданий.